Вопросы о муже выбираю. Она говорит Пьяный муж, душой никак я его не принимаю, а в целом улыбаюсь, говорю красиво с ним, а в этот момент в душе мне хочется, чтобы он умер. Как быть в таких ситуациях? И тут же она тоже мужик говорит, что замужем 9 лет и всегда ищет на стороне мужчину. К своему мужу никак не лежит душа. Даже делая практики, все это временно, я не чувствую в нем опоры. Я не чувствую его. Как быть? Девять лет уничтожать друг друга – это, конечно, какое нужно иметь здоровье, чтобы выжить. Нельзя это делать. Я понимаю, что и вы понимаете, что нельзя, но продолжаете делать. Здесь, когда так глубоко у вас заложено такое негативное отношение к мужу, перейти в новое качество быстро не получится. Но, с другой стороны, быстро и выйти, наверное, не получится. Но если вам удастся за одну ночь собрать все чемоданы и уехать или как-то выйти из этой ситуации, то, пожалуйста, если нет, то старайтесь все-таки э, в этой тяжелой ситуации, в тяжелых отношений, э, все-таки продолжать развиваться. Не просто это, смотрите на других мужчин, но рядом с вами такой мужчина. Следовательно, ваше развитие соответствует тому, что находится рядом. Это надо учитывать. Жить нельзя так, это уничтожение. Но этот образ, который рядом с вами, показывает ваше внутреннее состояние, ваше развитие. Если вы рядом с вами такой мужчина, то, следовательно, следующий будет не лучше. Нужно, нужно перейти в новое качество. Самое. Резюмирую. Говорил немножко сумбурно, а коротко сейчас суть. Уничтожать друг друга таким образом нельзя. Надо выходить из этих отношений. Но, выходя, развиваться обязательно становиться более качественной женщиной, раскрытой, динамичной, со множеством э, развитых качеств. И тогда ваш выход будет, во-первых, будет легче, во-вторых, вы перейдете какое-то такое пространство, где уже не будет таких мужчин. Иначе вы попадете за гнядом в поломя. Поэтому уходя, развивайтесь. Но в данном случае, наверное, надо уходить. Я не вижу перспективы, чтобы вы в этой ситуации смогли развиться. Вы слишком далеко зашли в негативе.